Значит, вот этим цветом, сейчас избавимся от белого, вот этим, полностью избавимся от белого. Взяла жидкость, взяла белила, немного белил, взяла коричневый, розовый, немножко синего. А какой коричневый взял? А? а? коричневый какой? Марс коричневый, темный прозрачный. Штриховательно, с некой продресью, продресь сейчас ее увидишь. Вот такой продресью, ага. полностью избавишься от белого, полностью, вот такой продресью. Ага. То есть как бы холст чуть-чуть просвечивается и видим штришочек набора краски. Ага. То есть не такой густой, ага. а распределяя, создашь продресь. Ага. Давай. Ага. Ты сейчас сбреешь все вещество, ага. которое ты заложила. Я же тебе не сказал делать белилой. Я тебе сказал темнилой набрать всю картину. Да еще и с продресси, которая даже не пахнет. Я же показал, какое количество краски должно быть. Надо было мой кусочек оставить как пример того, как это должно быть сделано. Все, что ты сделала, категорически не правильно. Пожалуйста, будь внимательнее. Много. А результата пока все еще нет. Итак, коричневое, розовое, синяя. добиться вот какого состояния. Сбрить снова вещество, которого опять много, а продреси нет. Вот этого состояния добиться. Очень часто, смотря видео, мы сталкиваемся с тем, что мы же вроде все так сделали. Но даже я оставил тебе следочек, вот, вот, вот. ты его уничтожила. Нет, нет, нет. Это был вторичный следочек. уже был. Первый следочек, который я оставил, ты его уничтожила, сделала абсолютно по-своему. Вот этого состояния добиться на всем холсте. Поняла? твой кусок укладывал по вот этой траектории, если бы ты увид... оставила мой кусок, ну ты хотя бы могла бы, там нет эмоционально набранного по косой мазка, нет вообще, там есть вот это, орошательно устроено пространство. Нет, это не решается мастихином вообще вообще не решается. Это та задача, которая мастихином вообще не решается. Она очень умная, поэтому задача умная. Mm -hmm. Поэтому если ты смиришься с задачей, которую перед тобой ставят, будешь внимательно, а ты уже невнимательно в третий раз, то мы сможем прийти к очень полезному результату. А так мы просто боремся с твоим сознанием. Своенравным. равным. что педагог, я не буду, да, учеником, В этом месте, где у нас бело, после того, как ты сделаешь по-человечески, да. ты соберешь вещество, которого по-прежнему на холсте да. слишком много, вот так соберешь. Эта работа не пишется гигантскими слоями. Эта работа пишется... Кишью. Соберешь вещество. Возьмешь белильца на тряпку. И вот так мягенько. есть угу. как мало вещества. Угу. Вот, таким, вот таким дымом наполнишь три плоскости. Одна уже набрана. А эти две появятся. Количество краски, вот оно. Ни шагу за эти пределы. Посмотри, какая приятная дымочка. Почему отсюда? Почему? До центра едва доходит. Э, ну да, это самое. Когда тоже выпряшь, тоже.. В такую же меру, тихонько, деликатненько, наберешь очертания угу. блюда. Под Подтерла и еще взяла белил, чтобы доложить светлость. Но и светлость, которую ты доложишь, все равно не должна быть чисто белой. Угу. Оно все недобелое. Угу. Что касается ягодок. Виноградинки ты будешь укладывать по вот такой схеме. Это красиво? Не борзяся, спокойнее будешь укладывать вот эти ягодки, перемалывая вот так пальцы, перемалывая со дна вещество. Ну вот тут тоже вытероли. Да, да, да, да. Ну только не туда. Ну, не туда, да, да. -да, -да. Вот туда темные ягодки. Ты потом подотрешь беливо, uh -huh. которые уже будут мешать. И наберешь темнилами темные ягодки. Темнило с краснотой. Uh -huh. То есть идея коричневый, красный, синька, uh -huh. чтоб краснинка помигивала. Хорошо? Uh -huh. Вот так вот помидивала. Uh -huh. Терсичек наберешь вот таким штришочечком. смотри почти призрак рисую, да? призрак персика густой краски практически нет как и фоновое пятно вот этими недо количествами. Хорошо? Желтенький там придет чуть-чуть. Смотри, как он уже бархатист. Прямо уже выражается его фактурка и структурка. Чуть потом это будет подрезано кистью ребром этой тарелочки у тарелочки появится второе ребро толщина да здесь тоже фруктик я его сначала даже просто uh -huh. достаю как пятно здесь фруктики эти самое движки и все вот по фактуре вот такие угу. Кувшинчик будет несколько иначе набран Но Я надеюсь, ты фактуру, структуру да. все-таки да. изменишь Поэтому, когда ты ее изменишь Ты вот таким штрихом Нагонишь туда темноты Тенис Тень упавшую нагонишь И Сделаешь вот такое глухое состояние фактуры Глухое Если это не глухое, то это будет глухое Обозначишь блики, которые там есть Обозначишь признаки рисунка, которые там есть еще прежде чем доделать до, до, до крайнего, то есть вот, таки, вот такой призрачек создашь, ладно? Сейчас узнаем. Немножко Конечная укладка этого пятна будет а. делаться вместе с кистью. Со штрихом вот таким. Вот с таким штрихом. А вниз сюда пойдет вот такая седина. Седина пойдет. Структуры Идея структуры ткани Идея структуры ткани это два вида этих самых, направлений Один так, другой сяд Малое количество вещества, но больше чем, mm -hmm. чем было. Mm -hmm. Здесь лежачий характер укладки. Не понимаю, вот вроде бы вот так идет, и вот так Там в одном месте складка, а в другом месте падающая. Ах, складка, да. Чуть с вот таким цветиком. Согласна? Mm -hmm. лежачие лежачие и смотри все немножко подвержено угу. воздуху угу. Дымочком, правда? Здесь линия теряет свои очертания. Угу. Дымочек. Угу. Правда? Угу. И сюда тоже пойдешь с этим дымочком. И синичку придобавишь. И здесь растворишься. Угу. Немножечко произведет подобное здесь. Но даже этот эффект можно довести еще. Смотрите. Да. От того, что краски немного, все очень удобно моделируется. С желтиночкой потом добавишь угу. светик. По складочке добавишь светик, опять же чуть-чуть замаскируешь, замаскируешь, и здесь. Прикольно? Ой, я как раз хотела спросить. Как же мне тень-то там Смотри, сделать? Же, а Элементарно! Просто нижний слой до, до, достанешь. Красота! Ну давай, продолжай в том же духе. А, это, был, это был... Ну, Надо что -то нарисовать что-то я... нарисовать там. Положи картинку. Я еще... я Смотрит более а? остро. А, поняла. Ну, да Тенечка падает да? от предметика. Тенечка падает от предметика. По плоскости mm -hmm. падает по плоскости честно говоря вместо того чтобы этого каракурта рисовать который вот это усердно рисовала всю дорогу лучше бы перечислила основные пятна то чтобы без них ни каркурту не помочь ни, Сначала рисую тенечку от будущих uh -huh. ненагради. Uh -huh. А потом рисую виноградинки. Пойду регулировать. Будет видно. Будет видно. Будет видно. Будет видно. Будет они как бы уже идли. Отек будет. Отек. А тенечка уже у нас заветается, да? Прикольно? Да не то слово. А я тогда, как же это художники делают великие в, в прошлом? Оказается, а палец. Нет. Палец только один из инструментов в этой теме. У нас еще появится другой инструмент. Здесь. Такая, получается, зона у каждого метода. Богатая, да? Богатая совершенно. Причем важная, ни не с чего вообще. Ни с чего, да. Просто от того, что палец вдавливает, создает выгодный круглешочек. Меня даже просили перевести из кустовета, но как? Как же я не там они рисовают фрагмент. Ничего не добилось. Как называется вот это место? Рефлекс. Рефлекс. А, это рефлекс. Смотри, я его сейчас не везде раздаю, У -у -у. а там, где рефлекс касается. Теневой. Везде, где рефлексик может коснуться теневой, только в тех местах я его даю. Это так, это еле различия. Uh -huh. Что это? Это а, косточки так, Правильно. И, наконец, блячок. Это было сначала высветленная площадочка. Бачок высветленный. Дополненный блячочечком. Прикольно. Такие э, жемчужинки, да, бусинки. Смотри, ты как все нормальные дети рисовала линейный рисунок. Mm -hmm. Зачем он тебе понадобился? Смотри. Ты согласен, что он тебе не понадобился? Там мшистое состояние укладок, и там совсем не нужна линейность. Ну понятно, что там цвет найти <связать> и прочее, конечно, все это необходимо, не требует какой-то квалификации. Но линейного рисунка стоило отказаться. И вообще линейный рисунок помогает только опытному художнику. Как правило, если новичок пользуется линейным рисунком, ничего полезного он не делает потому что новичок плохо видит рисунок а уж тем более линейный вот тональный рисунок когда мы видим uh -huh. все пятно целиком нам легче uh -huh. но дело в таком ключе смотри какой призрак раздвоенности окна. Она? Нет. Она? Она? Она? как. Она? Она? Она? Она? Она? Она? Да? Этого еще да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Там вещества, краски практически нет на холсте, да, в, этом, в этих местах? Да, это делать не сообразилось. И когда я тебя вначале склонял к полезному, угу. ты не понимал, что я в А теперь знаешь, что вот сколько ем можно по легкому. Что в нем вино, вино появилось. глуха и черна. Немножко переборщил, но, по-моему, это не стало хуже. мало... Да. хорошо ну давай белилами насыщай Я а вот, вот здесь вот, что то же самое что там что это за способ укладки был где это Ты же кистью там пораздела? Я потом как ну... А, ты шкилевые, я же уезжаю в Москву. Я, я, я, я А, ну вот это это Мы и тоже эти пупочки маленькие, вот такие маленькие, хотите? Тоже, может быть, где-то вот в таком месте создать идею, рефлексика. именно касанием к темному и они круглость выразилась и красота сининочку можно чуть-чуть сиреневатую обычно этот виноград имеет вот эти вот построения да. Блики здесь не так чаще, как там. Поэтому я только эпизодически дал кричание. Что без акцента, а там да, есть, тусклый, тусклый, а тусклый. там есть малюсенький, но сцентящий. малюсенький, но бликовющий характер есть. Как бы побаиваешься цвета, и это видно. Хотя именно цветом они здесь и подкупают. Ты согласен? Да. что они слабо Там порабела цвет положить, здесь тень.